Меня зовут Радорас, и сегодня я хотел бы побеседовать с вами о викингах. Знаете, есть такие сеттинги, которые вроде как и не сеттинги вовсе, но все равно сеттинги. Ведь сеттинг это что такое? Для чего он нужен? Чтобы игроки до начала игры понимали, во что мы будем играть, ну и чтобы мастер соображал, как им сделать красиво. Все остальное, там наличие, скажем, книжек именно ролевой направленности, или отдельное красивое название, вроде Эберона или Базарота, или знакомство игроков с первоисточниками, в чем бы они ни заключались. Все это детали, которые, безусловно, помогают, но не главенствуют. Скажем, был довольно затяжной этап в моей жизни, когда я фанател по ниндзя и по японской франшизе Наруто. Про по путешествия подростков, только ставшими на путь ниндзя. Их там противостояние как бандитам из соседнего леса, так и мироедским демоном. Так вот, ни одной хорошей игровой книги по этому сеттингу нет. И часть моих игроков, ну, довольно небольшая, если честно, но все-таки существующая. Ни одного эпизода первоисточника вообще не видела. А пошла ко мне играть, просто глянув на пару фанатских картинок. И ради того, что там ниндзя, а ниндзя это круто. Но о ниндзя мы как-нибудь в другой раз э, побеседуем. Но вообще есть вот такие вот образы, которые только скажешь и сразу все понятно. И ну и даже если не все, то какое-то вот желание в это поиграть, оно загорается. Ниндзя, пираты, джедаи, вампиры, гигантские роботы, космолеты, танки, знаю, дом с привидениями, пирамида с сокровищами. Яркие образы. Сказал и есть контакт, есть какая-то база, с которой можно начинать общение, планирование, а то и сразу игру. Вот викинги это тоже такая тема, которая всем близка и понятна, или во всяком случае, ну мы так о себе о них думаем. Вот давайте разбираться, из чего она состоит, на что делится и делится ли вообще. Если зайти на Википедию, то она нам скажет, что викинги жили между 789 и 1066 Почему так точно? Потому что в 789-м викинги впервые доплыли до Англии, где уже как раз э, начали свои безобразия. А в 1066 произошла битва при Стамфорд-Бридже, в которой англосаксы во главе со своим королем Гарольдом II разбили на голову армию викингов и убили конунга Харальда Сурового. На этом там как бы с викингами все закончилось, но Ар... Англии это в общем-то не сильно помогло. Если вам число 1066 о чем-то напоминает, то это остатки воспоминаний из школьного курса спать не дают. В этом году была еще битва при Гастингсе, когда Вильгельм Завоеватель подмял Англию под себя и уже там... Но он, он как бы он, он был норманом, а норманы считаются как бы потомками викингов. Он а не совсем все-таки викингами как таковыми. Итак, если хотите узнать всю правду о викингах, известную археологам и литературоведам, то для этого есть отдельные каналы на Ютубе, в которых такой информации на много-много часов. Ищите и найдете. В общем и целом, скажу так, достоверной информации про них крайне мало. Выглядели они, как, скорее всего, как обычные войны той эпохи, ничем так уж разительно от тех же саксов или галлов не отличаясь. Шерстяные или льняные рубахи, штаны, круглый щит, одноручный меч, копье. Вот такое вот что-то. Понимаете, именно те скандинавы, которых называли викингами, отправляясь в Англию и в Центральную Европу, не от скуки, а целенаправленно за добычей. Поэтому... Именно особенно тщательно вот экипироваться они просто не имели возможностей и средств. Кирасы, кольчуги, качественное оружие, это все было не про них и им просто не по карману. Вооружены они были простенькой конструкцией, одноручными мечами, ну и топорами, которые настолько мало отличались от э, обычных рабочих топоров, что многие ученые даже считают, что викинги просто брали с собой попавшиеся под руку инструменты. Вот есть в сарае там два топора, вот и хорошо, возьмут два топора, сгодятся. Отсюда, кстати, и традиция бешивать себя украшениями в походе. Надо же как-то честно награбленное надежно с собой носить. Скандинавский боевой топор, иногда называемый датским, просто потому что Дания в какой-то момент была главной там у них на чердаке Европы. Это один из немногих типов оружия, совершенно точно типичный для викингов. Это явно боевой топор, дрова им не кололи, и он был очень популярным как в Скандинавии, так и, скажем, в северных областях России. Еще из визуально легко узнаваемых образов есть так называемый очкастый шлем, которым художники любят наделять викингов. Шлем такой действительно был, правда, в ровно единственном экземпляре. Его откопали в Норвегии в селе Гьоррмундбю, и так по имени села его и величают. Шлем из Гьоррмундбю. Хоть он был и один, но он все-таки был, что уже хорошо, потому что альтернатива очкастым шлемам в изображении викингов это рогатые шлемы. А с ними вообще бедах. Их у викингов просто не было ни в каком виде. Происходят они от того, что монахи викингов изображали в ту пору, как чертей с рогами и хвостами. В более ранних цивилизациях. Рогатые шлемы были, они были ритуальными из-за культов быков или быкоподобных божеств, а в более поздних использовались декоративно, потому что шлемы ведра и всякие там жабьи головы, они не очень красивы сами по себе, не очень информативны, поэтому сверху на шлем, особенно в турнирах, что-то такое насобачивали, крылья там какие-нибудь, рога, морды, лебедей, что угодно. А вот именно у викингов, увы, рогатых шлемов, извините, не было. Раз уж мы отошли в то, чего у них не было. Не было у них и хождения в шкурах, такого вот, как показывают в фильмах. Ободрал только что буквально пару медведей и сразу во все это дело закутался. Шкурный фанатизм у них не выходил за рамки того, что было и у нас. Там какое-нибудь украшение мехами или хвостами каких-нибудь песцов или кто там у них водится, по краю плаща. Это да, но вот такое вот кутание в неровных форм, едва выделанные шкуры, это, извините, каменный век. Это не викинги никакие. Двухсторонних секир у них, к сожалению, тоже не было. Это очень красивое оружие, которое на иллюстрациях попадается очень часто, но так вот вообще его не было практически ни у кого. А у кого было в Риме, скажем, то это были крошечные такие топорики, а вовсе не гигантские штуки, на которых в жару можно и яичницу забацать на всю дружину огромных молотов тоже не было и даже мильнер изображался весьма скромного вида молоточком по этому пункту я довольно подробно уже прошелся в отдельном выпуске про молоты в прошлом году кстати про миюльнер скандинавская мифология это тоже уважаемый весьма и весьма влиятельный феномен. «Старшая Эдда», «Младшая Эдда», «Песня о Нимбелунгах» это все, что хоть и на 100-200 лет после гибели Харальда Сурового было написано, но знатоки-языковеды утверждают, что сама структура и э, фраз и сюжетов указывает на то, что сложенные эти сказания были существенно раньше, когда викинги еще были активными. Из скандинавской мифологии нам досталось очень много всего, про что можно не то, что отдельный выпуск, но и, наверное, целый отдельный канал открывать. Ну так вот, навскидку, это деление мироздания на несколько самостоятельных миров, там всякие Муспельхайм, Нифельхайм, Мидгард и так далее, с объяснением их происхождения, откуда они берутся, кто, какие народы, ну или там, воображаемые народы, из какого мира происходят. Великаны, прежде всего, инистые и огненные, хримтурсы, йотуны, тролли, карлики, дверги и в некоторой степени еще эльфы, которые там просто как бы все не, лю, не люди с копом. Враждующие пантеоны, вот эти асы и ваны, вместо просто отдельных богов, которые каждый за, сам за себя. Э, гигантский ясень Игдрасиль, соединяющий все миры. Э, Вальхалла, как веселый рай с хнифатафлом и валькириями. И конечно же, Рагнарек Не просто конец света, а четко известный конец света, со своим заранее прописанным сюжетом того, кто с кем будет в этот день драться, и даже иногда точнее, кто кого победит. Еще несколько важных клишей. Это корабли викингов. Дракары, снекары, кнорры и им подобные. Обвешанные щитами, с одним парусом и тучей весел, с драконом или чем-то таким резным на форштевне. Что-то, что подплывает и сразу понятно, что сейчас всем будет весело. Шум, ор, стук мечей по щитам, звуки горна, вот это все. Кстати, белый флаг, как запрос мирных переговоров, тоже викинги выдумали. На носу такого судна ставили воина с вывернутым щитом, развернутым белой стороной к суше. Еще одно важное клише, связанное с викингами, это берсерки. Такие бешеные воины, которые жили-не тужили, не работали, получали высокую плату, но в бою входили в состояние полубезумной ярости, кусали, собственный щит в ожидании атаки и потом разили врагов так, что в летописях оставались упоминания о том, что они проходили сквозь огонь и не могли быть ранены железом и так далее. Что там точно было уже не совсем конечно понятно, то ли голыми они бегали, то ли шкуры медведей и волков на себе носили, то ли бухали не по-детски, то ли мухоморы ели, то ли все это сразу, но упоминаний много и разных. Так что что-то такое оно точно было. Да и вообще это хорошо выдуманная и понятная штука, так что даже если на самом деле ее не было, это не значит, что на своих играх ее нельзя использовать. Источников про викингов вокруг нас довольно много. Тот же, скажем, Биовульф, хоть и в виде книги, хоть в виде экранизации, которых Легион, включая и такие, где сами авторы тоже, судя по всему, мухоморов не чурались, вроде фильма «Викинги против инопланетян» 2008 года. Ну там старшая эда, младшая Эдда Нивелунги, это я уже сказал, в Марвеловских комиксах есть, ну и в фильмах, есть Тор в крылатом шлеме и с Мьёльниром, есть Локи в шлеме с огромными рогами, а также много других жителей Асгарда. Сериал Викинги есть, ну по идее как бы про моего прадедушку, -пра там в 45-м поколении, Рагнара Лодброка. Но там плотность клише на квадратный миллиметр экрана куда выше, чем какая бы то ни была историчность. Хотя сюжет довольно довольно забавный. Сага Винланде мне еще лично понравилась, я читал еще в виде манги, но сейчас и экранизация есть. Гондорцы и особенно Барамир из мультика Бакши были тоже вылитыми викингами, хотя жили и на юге карты. И меня когда-то это вот сподвигнуло на то, чтобы у себя в сеттинге в Сальвеблюзе сделать юг холодным, а север жарким. Железнорожденные еще в песне "Льда и пламени" были весьма викингастами, хотя в игру престолов» они уже вошли так, как просто так, как бы абстрактные пираты с далекого острова, на котором ничего не растет, но на котором все равно в краткие сроки можно построить огромный флот. Для читающих европейские комиксы и не боящихся кроссоверов есть вот такой замечательный еще торгал, начинающийся как вот чисто сага про викингов, а как продолжающийся и кончающийся это вы сами читаете. В играх тоже много всякого есть, от Северных плюсов в Адынадышном сеттинге Мистара, до Земель Ленорнских Королей в Путиискательном сеттинге Голариот. От Вестенов в Седьмоморье до Врикулов из военного ремесла, Нордов, конечно, из древних свитков, там, Моровинт, Обливион, Скайрим, все такое. И, разумеется, Норсканов и Дварфов из Военмолота и Космоволков из 40 Сорокатысячника. Забавный сеттинг Мидгард был еще описан во втором томе Гупс «Параллельные миры» про то, как викинги захватили тайну греческого огня у византийцев и совершили сокрушительное возвращение на европейскую боевую сцену. В общем, много всего есть, даже вот так вот, вот совершенно кратко и сжато, и то наверняка я кого-то забыл. Вот как-то так. Дальше сами думайте, хотите ли вы в своих играх видеть викингов как цельный образ из какой-то точно указанной на карте страны, или хотите распустить их на десяток разных клише, деконструировать. Скажем, своих дворфов в циклопах и цитаделях я наделил многими качествами викингов. Они шумные, бородатые, они пьют мед, и даже некоторые жуют мухоморы и безумствуют. И рога у них, правда, личные из головы растут, чтобы не возражали всякие сторонники реалистичности. Но живут они большими мегакомплексами, и под землей они мелкими поселениями вдоль воды. На дракарах они не плавают, дракары это совсем другая э, культура. И боевая ярость как тактика это скорее к служителям Беллатора, а не Гект. Хотите ли вы исторической аккуратности и тончной реконструкции ну, выбранной вами трактовки первоисточников или наоборот хотите красоты, драмы и ярких образов, это тоже вам решать. Я свое сказал. Меня зовут Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.